С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. Что я хочу сказать о нашей администрации? Ребята, да всем бы проектам, всем бы компаниям иметь такого администратора, такого админа, как наш Денис. Респект огромный ему, благодарность и огромная благодарность нашим программистам. А у нас работает целая бригада программистов. И каждый программист у нас отвечает за определенный участок на сайте. И поэтому наш сайт работает круглые сутки. У нас нет никаких профилактических дней. У нас нет э, того, чтобы сайт слетел или были какие-то проблемы с ходом или э, с выводом денежных средств. Итак, ребята...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 Любому встречному показать, рассказать о нашем фонде и в итоге получить нового партнера. Для того, чтобы стать нашим партнером нашего прекрасного фонда, вам, конечно, нужно пройти регистрацию. У нас регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами подтверждается через вашу почту. Поэтому почта должна быть рабочая, почта должна быть Google или Яндекс, на другие письма почты не приходят. Итак, как только вы прошли регистрацию, а когда нажимаете кнопочку, «Вы согласны» а с условиями а нашего фонда, а перед вами откроется оферта. Ребята, я советую вам прочесть от начала до конца, чтобы у вас не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. После того, как вы зашли на свою почту, подтвердили регистрацию, и перед вами открывается вот такой вот кабинет. А в кабинете, конечно, Первое нужно что сделать, это заполнить профиль. А для чего заполняется профиль? А для того, чтобы ваши партнеры, которые будут приходить к вам в команду, регистрироваться по вашей ссылке, они имели связь с вами как со спонсором. Итак, первое, что это нужно загрузить аватар. Всем советую ставить свои фотографии. Ребята, у нас очень серьезный бизнес. У нас работают очень серьезные люди. И мы сбрасываем скрины. И тогда, когда ты видишь, что у твоего партнера стоит или кошечка, или собачка, или какой-нибудь цветочек клумба, вы знаете, даже скрин не хочется сбрасывать и поздравлять этого партнера, потому что в чатах видят все люди это. И, пожалуйста, поменяйте свои аватары. У меня есть такие два партнера, у которых стоят эти цветочек и собачка. Пожалуйста, будьте очень любезны поменять. Как только приходит код от вашей фотографии вот на это место, нажимаем кнопочку «Загрузить». И следующий этап – это, конечно, нужно заполнить профиль. Указать свой скайп. Нет скайпа – укажите свой телеграм. Страничку ВКонтакте обязательно. Обязательно номер телефона. Почему? А да потому, что я уже говорила, нужна связь с вами как со спонсором. Вот смотрите, я могу своему спонсору позвонить на телефон, я могу написать ей письмо на почту, я могу ей сообщение ВКонтакте написать, я могу ей позвонить на скайп. Вот для чего, если есть вопросы какие-то. У нас есть на некоторых площадках брони, реинвест именно этого стола идет по броне спонсора. Поэтому вы со спонсором должны быть постоянно на связи, чтобы она выставляла со своего кабинета, выставляла ваш реинвест. Следующий этап – это нужно прописать свои кошельки. Мы работаем с двумя платежными системами. Это Perfect Money и Payer кошелек. У нас вывод денежных средств осуществляется с 200 рублей. Просто меньше у нас нет заработков. Вывод здесь 200 рублей. Перевод с 1 рубля, а пополнение с 50 рублей. На пополнение у нас подключена касса фрей. Но я просто... Очень многие партнеры знают о том, что э, если нужно пополнить кабинет, звоните мне или Денису, или Лене, мы можем пополнить со своих кабинетов внутренним переводом. Вы переводите на любую вашу платежную систему, которая вам удобна, а мы кабинет на кабинет. Итак. Следующий этап вам нужно выбрать на какой площадке вы будете работать. Давайте я вам просто покажу, какие у нас есть возможности. А у нас огромные возможности для заработка денег. У нас есть две программы Жилфонда. Это Жилпро Мини. Вход сюда можно начинать с 5000. Ребята, имея 5000 в кармане, заработать себе на квартиру. Итак, с переходом у нас есть закольцовка Жилпро Макси. А здесь мы сегодня будем разбирать эти две площадки, на которые мы работаем сейчас активно на этих площадках. И почему? Да потому что очень много людей нуждается в жилье. И поэтому наша администрация сделала именно такие площадки, чтобы люди могли, работая у нас в фонде, себе купить квартиру. Или купить себе дом. Следующая площадка это две площадки автоэнерго мини и автоэнерго. Эти площадки здесь можно, будем тоже сегодня разбирать эту площадку. Она мне очень нравится. Здесь вход можно входить с 500 рублей имея. Но чтобы сократить количество партнеров, здесь можно старт делать с любого стола. Нет привязки к первому столу. Вы можете, чтобы сократить, например, в 27 раз количество приглашенных партнеров, в 12 раз можно делать старт с 4 или с 5 стола. Итак. На автоэнерго это вход сюда составляет 30 тысяч, но с первого партнера 30 тысяч вам возвращается на баланс для вывода. У нас просто невозможно потерять ваши вложенные деньги. Вы или со второго партнера, или с первого партнера на всех площадках, вы возвращаете обратно то, что вы вложили, а дальше уже... Вы зарабатываете со своей командой а, со, и ставите на вывод. Дальше, следующие площадки это наши шесть очень любимых наших MLM-площадок, на которых есть уникальные закольцовки. Работая всего лишь на двух площадках, мы получаем пассивный доход по всем остальным площадкам. Итак, наша площадка, например, World Money, да. Мы стартовали с этой площадкой, мы работали о, месяца, наверное, 3 или четыре, и только тогда добавилась площадка ПД, а так мы очень хорошо здесь заработали. Здесь, на этой площадке, я, например, лично вышла на площадку Golden Ринг» за 20 тысяч. У нас это первая ворота на шикарную площадку. И здесь за один круг вы зарабатываете 106 тысяч. Из этих 106 тысяч 20 тысяч активируется автоматом площадка Golden Link. Остальные вы выводите по мере поступления вам на баланс для вывода. И следующая площадка ⁇ это площадка PD. Эта площадка она очень маленькая. Здесь деньги на каждый день. Вам нужны срочно деньги. Пригласили на полторы тысячи первого партнера, купили клона за 100 рублей. Получили 600 рублей на баланс для вывода и у вас активировался первый стол за на за 1000 рублей на площадке World Money. Второго партнера пригласили на полторы тысячи и купили клона, Он кулон закрывает все четыре стола и получили 1600 на баланс для вывода. Третьего партнера пригласили, получили опять 1600 на баланс для вывода. И так за один круг вы делаете здесь 3800. Поставили на вывод и пошли в магазин или в аптеку. Шикарно, тоже можно зарабатывать на ней бесконечно. У меня здесь работает очень большая команда, они молодцы им очень нравится». Итак, следующая площадка Golden Ring Mini. Это вторые ворота, выход на площадку Golden Ring. Здесь есть удвоитель. Здесь можно заходить с удвоителя, с 2000. Но чтобы сократить два раза количество приглашенных партнеров, вы можете сразу активироваться за 4000 и становиться в первый блок. Сегодня мы будем разбирать эту площадку. И, конечно, Golden Ring. Когда вы работаете на площадке Golden Ring Mini, вы постоянно будете получать там, по 10 500. И постоянно будете получать пассивный доход по двум клеверам. Это клевер мини и площадка клевер а, на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. А когда вы переходите на площадку Golden Ring, то вы получаете пассивный доход по двум площадкам это World Money. 10 клонов летят на первый стол за 1000 рублей. Один клон летит на четвертый стол за 5000. И на площадке PD сюда летят 50 клонов на первый стол. Просто денежный рай. Ну и, конечно, есть площадка, как я уже говорила, Clever Mini. Здесь вход на 300 рублей. И плюс реферальные вознаграждения на три уровня в глубину. А заработать здесь можно 18 750 рублей за один круг. А вот на площадке клевер здесь ход 3 тысячи, а зарабатываете вы сто восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей. В разделе партнеры отображаются ваши партнеры на, на 5 уровней в глубину. И плюс там есть ваша реферальная ссылка. Также там отображаются все партнеры. Где какой партнер у вас? Работает на какой площадке. И в промо-материалах у нас есть и баннеры, у нас есть и, э, слайды, можно скачать. Но что я хочу сказать. У нас на каждой площадке у нас есть кнопочка э, «Маркетинг», где вы можете нажать эту кнопочку и посмотреть маркетинг. Итак, начинаем именно с площадки э, «Жилпро меню». Почему я начинаю, я уже сказала, потому что очень многие люди нуждаются в жилье, многие спят со свекровью в одной комнате, многие спят с тещей в одной комнате. И люди молодые только поженились, я считаю, что прийти зарабатывать, обеспечить себя жильем, не так уж, пусть вы год будете работать, зарабатывать квартиру на этой площадке не спеша, но вы ее все равно заработаете. Итак, поехали. Как я уже сказала, что... Вход сюда стоит 5000 Вы, здесь, как вы видите, всего лишь 2 тысячи шестиместных стола. А это два удвоителя. Пятый стол – это полностью все ваши деньги, полностью э, вся ваша зарплата. Но вы будете по мере прохождения из стола в стол, вы тоже будете получать выплаты. А у нас плечи всегда идут в семи вышестоящему спонсору. А вот весь нижний ряд – это полностью все ваши деньги. Итак, вы пригласили первого партнера – у вас 5000 идет на реинвест. Реинвест вы здесь управляете на этой площадке уже сами. Вы можете подставить реинвест сюда, в это плечо. И занять себе именно следующий, следующий стол. У вас будет откроется следующий стол. Итак. Второй партнер, когда приходит к вам, становится на это, здесь работают команды, здесь у нас выставляется брони, у нас полностью управляемый бизнес, куда вы выставите бронь, туда станет ваш перелив, ваш реинвест и станет ваш партнер. Итак, когда только второй партнер становится на это место, вы получаете 2500 на баланс для вывода, а 2500 идет в накопительный баланс. А вот когда третий партнер приходит и становится к вам на это место, вы получаете 1500, 2500 идет в накопительный и по 500 рублей получают ваши два спонсора. Это ваш непосредственный спонсор и вышестоящий спонсор. А вот четвертый партнер вам дает переход в удвоитель. Это за 10 тысяч. Они добавляются в накопительный, а с накопительного списывается 10 тысяч и активируется у вас удвоитель. Сюда должны прийти ваши два партнера или же ваши реинвесты или реинвесты ваших партнеров. Итак, у вас, как я сказала, плечи идут вышестоящему, а сюда приходит... За вами идет шаг за шагом, а ваши партнеры идут. 20 тысяч идет на реинвест. Вы можете выставить реинвест в любое плечо, куда вам, куда хотите. Можете подставить своему партнеру, можете себе подставить. Итак, второй партнер, когда приходит, вам 10 тысяч на баланс для вывода. А 10 идет в накопительный. Третий партнер становится вам 7500 на баланс для вывода а 10 идет в накопительный и по 1250 получают ваши спонсоры вышестоящие и ваш непосредственные. не забывайте что вы тоже будете спонсором и э, спонсором и вышестоящим спонсором поэтому Ребята, вы будете постоянно тоже получать эти вознаграждения, спонсорские вознаграждения. Итак, когда четвертый партнер приходит, у вас автоматом списывается 40 тысяч, которые у вас накопились в накопительном балансе, и активируется четвертый блок, это удвоитель за 40 тысяч. Сюда, конечно, должны прийти ваши два партнера, которые вам дают 80 тысяч Переход в пятый блок. Это уже полностью ваша зарплата, полностью ваше. Все только на вывод. Что светится зеленым, это все только деньги на вывод. Сюда приходит первый партнер, 80 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер вам принесет 30 тысяч на баланс для вывода. А за 50 тысяч у вас активируется про Макси». Автоматом активируется третий партнер вам приходит, принесет 80 тысяч, четвертый партнер вам 80 тысяч. Ну что, ребята, разве сложно? Нет, я думаю, что не сложно. А сложности здесь никакой нет. Просто нужно учиться приглашать. Те, которые не умеют приглашать, учитесь. Где бы вы ни работали, везде нужны приглашения. А, у меня есть такие партнеры, даже мои личные партнеры, которые я не умею приглашать. Я не умею приглашать. Ребята, простите, сколько вы уже в интернете? А, некоторые у меня а, более трех-четырех лет. Я понимаю, если человек пришел, там только пришел в интернет, он еще с земли пришел, не умеет приглашать, он не знает, что такое соцсети, он не знает, что такое партнерские программы, он не знает вообще ничего. С этим человеком нужно заниматься, все ему показывать, все ему рассказывать. Ну, а вы-то уже 4 года, 5 лет сидите в интернете рядом со мной сколько не учу, а вы все равно бегаете по живым очередям. Ребята, ну, если уж пошли в живую очередь, так хоть позвоните мне и скажите, Ольга, не ставьте под меня никакие брони, я пошел в живую очередь. Так я и не буду ставить, и не буду вас двигать. Работайте тогда в живых очередях. А в живых очередях вы только там а, деньги внесли и сидите, ждете. Но я не знаю, почему вы так активненько приглашаете. Брас, сбрасываете мне э, эти приглашалки в скайп, а, в ВК, в телеграмме. А, активно приглашаете. А сами говорите, что вы не умеете приглашать. Ребята, я секундочку, секундочку. Прошу прощения, телефон. А, так что, ребята, не надо мне сбрасывать. Я работаю только в одном фонде. А, и то, если бы Лена не открыла второй, а, вторую компанию, свою компанию, я бы так и продолжала работать только в одном а, фонде. Поэтому, поэтому у меня и большие заработки. Некоторые очень завидуют. Ну так вы ж, ребята, не бегайте из проекта в проект. А сидите и приглашайте. Приглашайте только в один. Развивать нужно только один бизнес. Это не бизнес, когда вы бегаете из проекта в проект, из проекта в проект. Бизнес это вот там, где ты всю душу, всю любовь отдаешь. Не только своим партнерам, но еще и своей работе. Итак, вы перешли в жилпро Макси за 50 тысяч. Но что я хочу сказать, если у кого есть такая возможность, вы можете не заходить туда на 5 тысяч, а сразу же начинать именно старт с, с 50 тысяч. Здесь можно стартовать с любого, можно с 50, можно со 100, можно с 200, можно с 400 тысяч. Да, пожалуйста, можно из с 800 стартовать. Пригласили первого партнера, 800 получили на баланс для вывода. Второго получили, 800 на баланс. Третьего, 800. Четвертого. Здесь можно входить с любого стола, делать свой бизнес. Итак, с «Жилпро мини» идут за вами, следом, первые партнеры, второй партнеры, третий, все ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И они приходят и становятся именно по вашим броням, куда вы выставите бронь. Итак, первый партнер пришел, 50 у вас тысяч идет на реинвест. Это реинвест вы можете поставить в любое плечо, какое вам понравится. А вот второй партнер, когда становится на это место, вам приносит 25 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч идет в накопительный баланс. Третий партнер вам приносит 15 тысяч. А почему 15? Да потому что с этого третьего партнера по 5 тысяч получают э, ваши спонсоры. Ну и вы же тоже будете получать эти спонсорские 5 тысяч. Четвертый двадцать 25 тысяч идет в накопительный. А вот четвертый партнер тоже у вас идет в заморозку, именно в накопительный. И в накопительном балансе у вас уже 100 тысяч. И у вас сразу же активируется автоматом. Удвоитель за 100 тысяч. Сюда должны прийти ваши два партнера, которые дают вам переход в третий блок за 200 тысяч. Первый партнер приходит, у вас 200 тысяч идет на реинвест. ваш. Второй партнер вам приносит 100 тысяч на баланс для вывода, а 100 идет в накопительный. Третий партнер приходит, вам 75 идет на баланс для вывода, 100 идет в накопительный, а по 12 500 получает два спонсора. Четвертый партнер, вам 200 тысяч идет в накопительный. С накопительного списывается у вас 400 тысяч и активируется четвертый блок. За 400 тысяч здесь у вас приходят два партнера, которые вам дают переход за 800 тысяч в пятый блок. Это полностью все ваши деньги на вывод. Первый партнер, когда приходит вам... 800 на баланс для вывода. Второй 800 на баланс для вывода. Третий 800 на баланс для вывода. Четвертый 800 на баланс для вывода. Итого вы за один только круг, вы делаете 3 миллиона 706 тысяч 500 рублей. Я считаю, что это шикарно. Очень, очень, очень шикарно. Итак, следующий наш это автопрограмма. Автопрограмма энергомини. В чем она заключается? В чем она мне нравится, ребята? А тем, что здесь нет привязки к первому столу. Здесь старт можно своего бизнеса делать с любого стола. 500 рублей, да не нужно это 500 рублей. Вы сократите в три раза количество партнеров. Тысяча рублей, да, ребята, вы в 9 раз сократите количество партнеров. В 2000, ребята, ну вы вообще в 12 раз сократите количество приглашенных партнеров. А вот начинать с четвертого стола за 6000, это самый а, вот, оптимальный вариант, который вы быстро заработаете 39 тысяч без 750, потому что 750 идет со второго стола. А вы просто заработаете 39 тысяч. Итак, первый партнер приходит у вас, становится. Вы 3000 получаете сразу на баланс для вывода. 1000 идет спонсору, а за 2000 вы убираете, убиваете, у вас здесь сразу с этого стола вы убиваете двух зайцев. Вы возвращаете 3000 на баланс для вывода, и второй заяц у вас получается, у вас активируется вот этот стол за 2000. И вы теперь будете, можете приглашать и на 2000, и на 6000. Вот так. Вот самый лучший вариант. И теперь второй партнер и третий партнер вам дают переход куда? Переход в пятый стол, а это полностью вся ваша зарплата. Здесь под, пригла, первый партнер пригласил три партнера и приходит, закрыл свой первый стол, приходит сюда, становится 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер пригласил три партнера и приходит, становится к вам на это место. 12 тысяч на баланс для вывода. Третий пригласил три партнера и пришел, закрыл свой четвертый стол и получил, и вы получаете 12 тысяч на баланс для вывода. Ну что, ребята, ну разве тяжело? Да нет, не тяжело. Нет, не тяжело. Совершенно не тяжело. Вот 39 тысяч у вас на балансе для вывода. Все. Вот. Шикарно. Итак. Золотое кольцо. Мое любимое. Мое золотое любимое кольцо. Итак, как я уже говорила, это а, а Golden Ring Mini. Это вторые ворота, выход на Golden Ring, на мою самую любимую площадку. Итак, здесь есть удвоитель. Можно входить через 2000. Но чтобы сократить количество приглашенных партнеров, в два раза вы можете сразу становиться в первый блок за 4000. Плечи, как я всегда говорю, и во всех матрицах, в семи семиместках, они идут вышестоящему спонсору. А сюда, когда становится первый... Да ладно, уже первый партнер. Первый партнер стал. Сюда, когда поставить второго партнера, вы звоните своему спонсору, и спонсор выставляет реинвест вам сюда, вот в это плечо. А вот под второго выставляете бронь, а сюда может стать третий. Это может партнер быть первого партнера, это может быть партнер второго партнера, это может быть и ваш партнер. И что у первого будет реинвестное место. Вы со своего кабинета выставляете первому партнеру реинвест. И что получаете 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка Клевер Где вы будете постоянно получать на 3 уровня в глубину. И плюс реферальное вознаграждение, вознаграждение э, э, на 3 уровня в глубину. А четвертый и пятый партнер. Ребята, вам дают вообще двойную выгоду. Они закрывают ваш реинвест, ваши плечи. И плюс они дают переход во, втор во второй блок за 8 000. А вот под четвертого выставите бронь и поставьте шестого партнера. И вы получите что? Вы получите 3 800 на баланс для вывода. У вас уже активировался а, клевер. И вы уже получаете... 3,700 и плюс 100 рублей а, а, ваше реферальное вознаграждение. Итак, вы с этого одного стола сколько заработали? 3,700 и 3,800. Вот сложите. Великолепно. А вот сюда идут за вами ваши партнеры. Реинвесты ваших партнеров. Реинвесты ваших партнеров. И ваши реинвесты. А, а вот под второго когда вы, когда выставляете бронь, становится третий, а у первого будет реинвестное место. И что 4000 идет, прибавляется к четвертому и пятому партнеру? А 1000 у вас идет на баланс для вывода по маркетингу. А за 3000 у вас активируется площадка Кливер где вы будете все время получать на 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. По 1000 рублей, ребята. Итак, под 4 выставили бронь и поставили 6. И что вы сделали? И вы получили 2000 на баланс для вывода. 1000 по маркетингу и плюс 1000 по клеверу. 500 рублей реферальное и 500 рублей по уровню. И все. И здесь прибавляется к четвертому и к пятому. Это получается 20 тысяч. И у вас активируется крутая площадка Golden Ring. Это золотое кольцо. Сюда идут ваши с Golden Ring Mini. Ваши партнеры. Реинвесты партнеров. Э, Реинвесты ваши. Итак, первому партнеру приходит, приходит к вам, становится первый партнер. Второй партнер. Третий выставляете бронь третьего, у первого будет реинвестное место. И получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Трудно? Нет, не трудно. Эту площадку можно активировать отдельно за 20 тысяч. Но и можно сложиться вдвоем даже и работать по одной реферальной ссылке. Сложились по 10 тысяч, у нас есть такие, работают. И купили себе один аккаунт и работаете вдвоем. Получили выплату, поставили на вывод, разделили по кошелькам, вывели себе на карточки «Пожалуйста». Здесь, здесь, здесь настолько, ребята, легко работать, да вы даже не представляете. Итак, здесь, здесь реинвестное место ваше, ваш спонсор выставляет. И когда четвертый и пятый партнер приходит, вам становится сюда на место, вы активируете за 40 тысяч второй стол, второй блок. А вот по четвертого поставили шестого. У четвертого будет реинвестная. И вы получили опять 20 тысяч на баланс для вывода. 40 тысяч только с одного именно этого стола. И так на второй идут за вами ваши партнеры. Партнеры, реинвесты ваши, реинвесты ваших партнеров. И у вас опять вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А вот 20 приплюсовывается... Четвертому и к пятому. Как я уже говорила, они будут вам все время давать двойную выгоду. Переход в третий блок. И плюс закрывать ваши реинвестные места. Здесь у вас на четвертого можно поставить шестого. И опять получить выставить. У четвертого будет реинвест, выставляете со своего кабинета. И получаете опять 20 тысяч. Не надо, здесь можно и дальше делать вареную колбасу, но не надо ее делать. Ребята, получили 40 тысяч с каждого стола, достаточно. Вот ваши, вот сюда нужно стремиться, где за каждого партнера будете получать по 100 тысяч. Вот сюда пришел первый партнер, второй партнер, реинвест по броне спонсора выставляете и закрывается вашим Плечо закрывается вашим реинвестом. А по второго выставили третьего. А у первого будет реинвестная. И первое 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 делится. 10 клонов летят на World Money. Один клон за, на, на четвертый стол за 5 тысяч. И 50 клонов летят на площадку ПД. Это ваш пассивный доход. А вот четвертый приходит, вам 100 тысяч. Пятый приходит, опять 100 тысяч. И так здесь будете кручить крутиться до бесконечности и постоянно получать 100 тысяч 100 тысяч 100 тысяч скажите где еще можно в какой компании заработать такие шикарные деньги ребята те которые люди э, нуждаются в деньгах и которым нужны деньги еще вчера, ребята, добро пожаловать. А те, которые э, свято верят в заработок без приглашений, те люди, которые проповедуют заработок без вложений, и те люди, которые видят во всем негатив и лохотрон, ребята, проходите мимо, не делайте мне нервы. Честное слово. Идите и работайте на своих бесплатных сайтах. Ваш, наш фонд не для, э, э, не для таких... Лентяев, как вы. Ну, ребята, если есть вопросы, если нет вопросов, я с вами прощаюсь. А с вами была Ольга Арзуманян и Фонд Взаимопомощи World Money. Ребята, Сейчас с первого числа на 10 дней закрывается полностью, все идет на удаленку. Ребята, ну вы же будете дома сидеть, приходите в наш фонд, зарабатывайте, ведь здесь у нас огромные деньги. Вы здесь, Я здесь стала миллионером, я честно вам говорю, причем я один миллион заработала. Вот, Поэтому перед вами открыты все двери. Если у вас будут какие-то вопросы, добавляйтесь ко мне, я, я сделаю презентацию, я вам покажу, я расскажу вам еще раз, я проведу, возьму вас за, за руку и проведу вас до самой выплаты. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.